Дамы и господа, здравствуйте, всех приветствую. Беленицкий институт карма-йоги, курс второй. У нас сегодня с вами лекция 249-я второго курса. Мы продолжаем цикл трех невидимых механизмов, которые присутствуют на планете и воздействуют на нашу с вами жизнь и судьбу. <coughs> Я вам дал план заранее этого курса. Но, к сожалению, много вопросов или, к счастью, не знаю. Поэтому у нас лекция 249 -я. «Семя для ситхи». Мы продолжаем эту тему предыдущей лекции. И эта лекция «Ответы на вопросы». Добрый вечер, Йога for you. Спасибо, что написали. Пожалуйста, меня слышно, меня видно. Пару слов, если вас не затруднит. Итак, это ответы на вопросы. И я как бы слышно отлично. Спасибо большое. Итак, значит первый вопрос: что ситха, а что нет и как это проверить? Андрей, здравствуйте, спасибо. Hello. Да, мы с вами говорили, что ситку нужно зачать, выносить, родить, воспитать. Мы с вами говорили, что в большинстве случаев есть уникальные случаи, есть большинство случаев. В большинстве случаев ситха приходит не та, которую вам хочется, а та, которая необходима вашей судьбе. Вам дать пример из жизни? Да, пожалуйста. Вам, ну вот, например, когда-то артистка Людмила Гурченко, которая оригинал из Харькова, она была секс-символом Советского Союза. Сколько мужиков ее хотело? Ну так что дальше? А в итоге на, на, на ком они женились? Здравствуйте, Дред Дред, как вас читать? Не знаю. Здравствуйте. Спасибо, что написали. Михаил Варшавский. Здравствуйте, Михаил Варшавский. Михаил Варшавский, мой студент из Харькова с группы Новых Домов набора 1980 какого года? Шестого или 7 8 здравствуйте михаил Итак, что ситха что нет и что проверить значит мы определили ситху 89 -го. немцы танков не дают да хорошо наталья добрый вечер спасибо что написали немцы танков не дают. Это а просто крик души ну во-первых Андрей, немцы, здравствуйте, Лана, танки дают, немцы не хотят танки давать первыми. Вот, Вернитесь, сорока ворона, кашку варила, этому дала, этому не дала. То есть тут вопрос чисто философский и вопрос воспитательный, и просто страшно. Итак, а у нас что ситха, что нет, мы ситху определили как способность которую у вас раньше не было и вдруг чего такое появляется, понимаете, если мы Ситху будем определять, э, как вот олимпийский уровень олимпийского рекорда, то, ну как это можно достичь? Всего лишь там э, одна тысячная одного процента жителей Земли достигает захода на Олимпиаду. Не то, что там добиться какого-то золотого рекорда, нет поэтому ситха это вот тот навык которого у вас раньше не было и вдруг он появляется то есть вы открыли бизнес и вроде продукт у вас хороший аудитория не набирается и вот вот это так получается когда вы начинаете анализировать у вас вот такой продукт ну классный продукт но не набирается народ, потому что у вас нету вот навыка каких-то отношений особенных. А у другого чувака и продукт дерьмо, но он каким-то образом к себе привлекает. И вот вы начинаете смотреть, ну у него продукт дерьмовый, чего у него покупают, у меня нет. И вот если вы правильно можете разобраться, вот в этом основа ситхи, поэтому ситха приходит не та, которую вы хотите там. Летать по воздуху, да, а, а ситха приходит та, которая вам необходимее, нужнее, важнее всего. Итак, каким образом проверить, что Ситха, а что нет? Понимаете, все то, что вы давно наработали, и остальные ваши конкуренты, они позади то вот это и есть, можете это идентифицировать как ситху. Как только вас один начинает обгонять, второй, третий, четвертый, то ваш навык – это уже не ситха. Это уже протухшее что-то, то есть вам нужно заново все начинать. Поэтому ситха, она относительно вас а не какой-то абсолютной шкалы хотя ситха относительно абсолютной шкалы она тоже как бы имеет право на существование и она однозначно есть и ситха относительно какой-то абсолютной шкалы то есть мировые олимпийские рекорды да это более правильное определение но Тогда в этом случае у нас сразу же теряется мотивация к достижению вот этой вот ситхи. И вот это нужно очень точно понимать, чтобы вам не говорили остальные, чтобы вам не пели какие-то там мастера и так далее. Ситха – это ваше относительное продвижение. И, и вот в этом, в этом вся суть, потому что в этом случае, если вы это определение берете за основу, у вас появляется мотивация продвигаться. Вы нарабатываете мелкие ситки, на основании которых строите больше и больше и больше и больше. Каким образом? Это делается. База для этого, конечно же, йога. Мы говорили с вами, что чакра должна быть с избыточным энергетическим потенциалом. Поэтому, если вы не чувствуете в себе избыточной энергии, вы ничего там не построите. То есть, нужно продышать, конечно. Нужно точки продавить какие-то, чтобы канал освободить. Нужно какие-то асаны поделать, которые ведут вас, неформально асаны поделать. Асрана должна привести вас к состоянию энергии. Пранаяма должна привести вас к состоянию ощущения энергии. Медитация, соединение со стихиями это базовая медитация текста Кхиранда-самхита. С этого начинается Хиранда-самхита. То есть вы начинаете своим сознанием соединяться с различными природными стихиями и заполнять себя их энергией. Потому что у нас нижние чакры, собственно, построены все на вот этих природных стихиях. Земля, вода, огонь и воздух. И нужно научиться пользоваться энергиями этих стихий. И вот тогда любые ваши навыки, которые вы пытаетесь достигать, они, они будут строиться на вашей чакральной системе. На системе. Тут нужно понять, что ситха или навык способность она не строится в воздухе если у вас чакра дырявая то глупо строить что-то нужно сначала закрыть каналы по которому все ваши местные локальные семейные вампиры забирают у вас энергию каким-то образом то есть что это значит вот в общем самом таком большом смысле это вы перестаете Реагировать эмоционально на все, что бы они не сказали по поводу ваших действий и на все, что бы они там не сделали. Вы перестаете эмоционально реагировать и сразу же вы отсекаете этим отстежку своей личной энергии на цивилизации, тоже невидимые астральные механизмы, у которых есть свои запатентованные варианты, каким образом с человека сдирать энергию. Если вы почитаете у Панишады, то более низший татвический слой является пищей для более высокого татвического слоя. И поэтому все, что до человека, человек 13 татва, а всего 24, согласно Санки и Мокшатхарме, у нас, а это означает, что мы на полпути, человек не венец творения, правильнее сказать, человек это видимый. В человеческом диапазоне восприятия световых волн, венец творения. А существует еще мир восприятия, который кошки видят, а мы не видим, потому что наш спектр восприятия уже. Эльмира, добрый вечер, спасибо, что написали. Итак, каким образом проверить, пришла к вам ситха или нет? нужно сразу оговориться что ситха может прийти временно это означает до тех пор пока существует ваш избыточный энергетический чакральный потенциал это ситха вы начинаете замечать что вам удается притягивать например клиентуру или Ваши резюме начинают кого-то интересовать, если вы пытаетесь на работу устроиться, и вам начинают звонить, писать, начинает проявляться какая-то активность. И она будет до тех пор, пока те, кто приглашают вас на работу, не нащупают какую-то слабость у вас, хвост змеи. Смотрите предыдущие лекции «Голова и хвост змеи». Как только они нащупывают ваш недостаток, они дальше опять открывают ваше резюме и смотрят. Ладно, вот мы нащупали один недостаток, второй, третий. Но нам подходит человек. Раз у него столько недостатков, мы меньше будем платить. Нам еще лучше даже. Поэтому они это вам проговорят. Как бы. Но до тех пор, пока у вас чакра с избыточным потенциалом, у них появляется интерес. Потому что они не понимают этого. Тот, кто вас приглашает на работу, он этого не понимает. Понимаешь? Не понимаешь? Да, потому что у него подсознательно, он чувствует, слушайте, вот что-то здесь интересненькое есть. А что интересненькое? А интересненькое, вы придете вот с этим повышенным энергетическим потенциалом к нему туда, и у него как бы появляется тенденция поближе к вам подойти, вас поспрашивать, попробовать вас раздразнить каким-то образом, может быть. Неизвестно ж, какая у человека ситха захватывать чужую энергию. Может он просто будет подходить, смотреть, что вы делаете, и все, и уходить. А вы будете переживать и отстегивать. Поэтому всегда ситха с избыточным потенциалом нужна для для вот этого мы сейчас придем в итоге к исполнению новогодних желаний, почему они не исполняются, они не исполняются именно по причине отсутствия в этой вот чакры, которая должна стоять, за вот этим желанием и у этой чакры нету этого избыточного энергетического потенциала. Почему именно в новый год все эти бокалы? Потому что вот этот вот excitement, вот это возбуждение, такое новый год, ура, ура. Вот на этом пике понимаете, когерентности какой-то. У людей появляется больше энергии, настроения, состояния. Если вы там сидите, вы никого не пригласили, и вас никто не пригласил, вы говорите, дорогая, любимая, ну давай чуть-чуть, бабух, бу старый год пока, новый год, привет. Посмотрели там чуть-чуть, парочку. Вот, президенты вам надоели со всех сторон, потому что, ну, сколько можно одно и то же им нечего собственно вами сказать никакому президенту вот ну и легли спать ну загадали что-то себе выполнится это да никак оно не выполнится чтобы это выполнилось вам нужно с утречка хорошенько накачаться а дальше не ободрать друг друга энергетически пока вы нарезаете оливье вот тогда то есть на на повышенном потенциале, чакральном, плюс исполнение желания, вот у вас все получится на какой-то процент. Поэтому, когда большая компания, все чокаются, вот этот эксайт, кто-то на кого-то поглядывает в надежде на продолжение и новогоднюю ночь и танцы, да, сегодня будут танцы, вот это все это все создает какой-то канал то есть создание канала вот как начинается у нас с понимания пути и выхода в астрал Если и на это случайное попадание в астрал а потом вы начинаете уже искать осознанное попадание в астрал и люди обламываются, почему? Потому что у них в голове, в подсознании уже есть, кто их духовный родитель, кого они любят больше всего. Но они хотят, чтобы их выбрал духовный родитель, ну и вот это вот выбери меня, выбери меня, и человек на этих весах, он не может балансировать, и поэтому получается то, что называется облом. Каким образом проверить? Вот в отношении, то есть проверяют ситху обязательно в своей социальной реализации. Ну и тут этот же человек пишет, а как стать пророком? Ну, во-первых, я вам должен сказать известную поговорку, что в своем отечестве не может быть пророка. Я начну с тривиального примера. В котором пророк мог познакомиться с теорией вероятности. Ну, вот, хорошо. Я попал. Вот я душа, я родился, дали мне тело какое есть. Да, я попал в это время, в этой реинкарнации. Я смотрю, где я, а чего я тут отрабатываю вообще? А какая юга в этой реинкарнации? И вот, чтобы мне на эти вопросы выйти, мне нужно получить какой-то жизненный опыт, какое-то образование, а цивилизация меня гнет, свое образование, но в какой-то момент мы все равно находим те книжки, которые являются как бы триггерными точками такими для нас, которые что-то раскрывают в нашей судьбе. И вот это вот жутко важно, потому что все вот эти триггерные книги или фильмы нужные, или люди, которые должны нас раскрыть и перевести на новый уровень. Они все, это как бы вот эти цепочки, они в книге судьбы, они, эти все встречи, они запланированы. Может, не конкретно с этим человеком, но с человеком, который должен определенные идеи в вашу голову внести, если родители свое время не внесли. Поэтому, вот когда вы уже попали, когда вы поняли, что вы отрабатываете, то, то дальше каким образом нужно... Посмотреть и понять, в какое время вы попали, какая юга на планете, в реальности, не то, что говорят, а что в реальности находится. Вы смотрите, как вы смотрите? Вы смотрите по президентам раз, по пророкам два, и по продукту их деятельности, по, по пророчествам и по обещаниям. Потому что любая ваша ситха из прошлой жизни, она, она докажет свое право на существование так или иначе. Понимаете? То есть, вы смотрите на президентские обещания. Ну, вам уже сколько-то лет, сколько президентов вы видели на своем веку. Вот что они обещают, что обещает местный депутат, что обещает там депутат парламента или конгресса сената, когда он баллотируется, он столько всего обещает, а что он потом выполняет? Некоторые просто откровенно говорят, вы знаете, я когда обещал, я не знал этого, этого, этого, теперь вот я попал сюда, то есть вы мне уже нахрен не нужны избирателей до следующего срока, да, поэтому, ребята, я ничего этого выполнить не могу, я вам сразу говорю. Вот я узнал недавно, что оказывается все, что я обещал, это было, то есть нет законодательной базы для того, чтобы мы не в силах вот в, в рамках э, депутатского вот это power э, ну вот статуса выполнить те обещания, которые я давал. Поэтому я очень извиняюсь, но не знала я, но ну, не знала. Я. Да. Вот это вот э, это обещание предвыборные пророки. Вы думаете как-то по-другому? Просто э, Конгрессмен – это социальный человек, он идет по социальной лестнице. А пророк, он не идет по социальной лестнице, он идет по оккультной вот такой вот какой-то лестнице. И, и получается, что пророк должен двигать какие-то пророчества. Ну, начиная с пророчества, какой счет будет в футболе, да, и заканчивая пророчеством, что там будет в этой войне. Но вы должны понимать, что те пророки, которые вот про эти текущие события начинают пророчество толкать, все, что не понравится вот этому телеканалу и его хозяевам, этот пророк не может появиться на этом канале. Это, это нужно часть очень хорошо понимать. Поэтому есть совершенно социально ориентированные пророки в кавычках которые четко знают, что вот этому каналу понравится. И вот тогда он попадет на этот канал. Потому что канал относится избирательно ко всем таким вот пророкам. И вот многие люди не понимают, они потом начинают пересказывать, что на этот канал пригласили вот такого вот пророка. Ребята, те, кто так говорит, я должен поставить под сомнение ваш статус расширения сознания. Потому что... Телеканал не может пригласить пророка, адженда которого, то есть что он подает и как, и какие мысли он излагает, и в каком качестве, на каком уровне он излагает. Если это не нравится каналу, если это четко не кликивает с тем, что канал хочет выдать, канал никогда этого пророка не покажет. И вот все люди, которые этого не понимают, вам нужно обратно на первый курс, и вот сначала с первой лекции там все, все, все слушайте заново. Поэтому все пророки по победам, срокам войны, с голосами от сил. Вам нужно поставить перед собой элементарно простой вопрос. Это я к тому, как ситху проверить. Я не наезжаю на людей, у которых есть голоса. Хотя, как только вы начинаете смотреть справочник психиатрии, то это один из ходовых диагнозов голоса. То есть вы должны сами перед собой поставить вопрос. Мы же проверяем, как ситху проверить, правильно? И как стать пророком. Вы проверяете, вы говорите вашим голосам. Ребята, ну я вас уважаю, но я должна проверить, вот что вы там мне рассказываете. Не нужно мне говорить, что я должна кому сказать и когда, под какую машину я должна кинуться. Нет, это вы себе оставьте. Вы скажите, вот, вот сколько будет стоить акции Тесла в следующий вторник, на следующей неделе в 12.05 после полудня. Вот тогда... Я открою компьютер, сейчас я запишу то, что вы скажете, мы с вами поговорим. Если все совпадет, то сначала, вы же хотите, чтобы я… Все голоса хотят, чтобы э, тот, кто их слышит, выполнял какие-то миссии. Понимаете разницу? Когда вы выходите на силы, то все добровольно. Силы от вас ничего не требуют, пока вы не начинаете что-то просить силы являются для вас как бы они открывают вам дорогу к свету разница со всеми этими голосами в том что они они пытаются вам навязать какие-то свои условия свои миссии и поэтому вы должны торговаться в ответ потому что их слушать они в итоге хотят стать у руля начинается все с малого вот они говорят плюнешь на ботинок этому вот ты должен, должна это сделать, вот должна вот это сказать, должна вот так вот себя повести. В итоге после этого они дают кусочек энергии, которую они у вас же и забрали. Понимаете, в свое время на ваших эмоциях вы не замечали, они вашу энергию накапливают, а потом вам же ее скармливают, ну вот такой бизнес-план. Это все вот эти голоса. Поговорите с докторами, психиатрами, которые занимаются людьми, у которых есть голоса. Поэтому все эти голоса нужно проверять. И эти голоса должны вам создать ваше финансовое благополучие. Как только вы поняли, что они могут работать на стак-маркете, вот все, вот уже вы можете изменить свое финансовое положение, если у вас это есть. А если они вам все врут, то они и в остальном врут. Если они начинают рассказывать, что они не могут стак-маркет предсказать, а что ты можешь предсказать? Что ты можешь предсказать? Как я могу использовать общение с тобой? Они не хотят этого, они хотят, чтобы вы подчинялись и что-то конкретно делали. Вот в этом вся проблема. Поэтому на этом вопросе все пророки, и как и все эксперты биржи, растворяются просто в туманных далях, потому что сказать им, собственно говоря, нечего. Они могут анализировать те события, которые уже случились. Почему Тесла поднялась сегодня? Почему она упала вчера? Да зачем нам нужен этот анализ? Оно уже произошло. Если ты такой специалист, то скажи, что завтра будет? И вот сразу все на этом обламываются. Но, тем не менее, аналитика биржевая, политическая, военная, она имеет место быть, потому что есть старая песня. Ну вот жалко петь, я не могу, у меня слух с голосом. Вот. Желают знать, желают знать, что будет. Карты. Предскажет гадания и изъяны судьбы роковой и так далее. А В вот эту песню пересмотрите, это абсолютно то же самое, поэтому профессия пророка, она всегда была, но иногда их били камнями, конечно. А, а в настоящее время все пророки сидят за экраном телевизоров, ты не будешь же по своему телевизору за тысячу долларов же камнями лупить. И вот поэтому, как только создан барьер, можно говорить то, что хочется каналу. А у канала есть свои четкие, вот это все нужно понимать. Поэтому... Все варианты прослушивания всяких голосов от высших сил, как только они начинают что-то от вас хотеть, вы должны выставлять соответствующие условия. Если этого не будет, вот тогда человек становится рабом своей ситхи, а в действительности ситхи-то никакой нет. Поэтому вот с пророком и как проверить, есть ситха или нет, мы ввели название, термин протухшая ситха. То есть, если ситха есть, она должна каким-то образом вам помогать в этом социуме, в этой матрице выживать. Или вы быстрее можете свою работу выполнять, или качественнее, или больше денег зарабатывать, потому что любая ситха, ей интересно как бы, как отдельному такому механизму, чтобы ее носитель рос духовно. А чтобы выросли духовно, вам нужно больше времени проводить в упражнениях и в медитациях, и меньше в зарабатывании. И поэтому база какая-то, ситхи должны быть, строиться по мирам. И, и вот Ситхи, которые, все вот люди, у которых проблемы с психикой, которые на учетах находятся там все, они, они не могут зарабатывать, они не хотят. Они считают, что они уже выше этого и так далее. Но, но в этом же проблема. Вопрос не очень приятный, как бы, но он периодически возникает. Какая разница между ситхой и психозом? Я четко понимаю разницу между ситхой и шизофренией голосами. В лекции 248 мы говорили с вами про Эндрю Карл Сина, был он или нет, какая разница. Но людям с реальными каналами от сил, можете понимать, что он из будущего, можете понимать, что он голоса слышал, какая разница. Но людям, у которых вот есть вот какая-то способность, которая, которая работает в социуме, Этим людям некогда у психиатров валяться на кушетке, отвечать на глупые вопросы, рассказывать за свою жизнь. Никто не хочет послушать за их жизнь. Поэтому психиатр, доктор-психиатр берет 250 долларов. Жора, здравствуйте, спасибо. Поэтому психиатр берет 250 долларов. Сейчас, Наталья, я отвечу. Что вы стираете? Поэтому психиатр берет как бы 250 долларов за то, чтобы вас послушать. И вот те люди, которых никто не хочет слушать, потому что им нечего рассказывать, вот они платят психиатру, аналитику за 250 долларов, чтобы их послушали. Поэтому аналитика оккультизма состоит в том, и я это привязываю к биржевым котировкам, потому что мы говорили, что сначала профессия шестой цивилизации программист. То есть вторая профессия номенклатура, ну, какая-то социальная, в шестой цивилизации структура больше, там есть разведчик, да, и в итоге появляется оккультный персонаж это инвестор. Ну, инвесторы могут быть разные, но у всех инвесторов, которые пришли через игру на бирже, не потому что они там классные хирурги и инвестировали свои миллионы в биржу, нет. Они должны вырасти на бирже, как Ворон Баффет вырос на бирже. Вот те люди, которые, как Ворон Баффет, выросли на бирже, вот тогда, вот тогда у них, у них появляется как бы вот ситха предсказывать и чувствовать движение рынка. Потому что все вот эти вот эксперты по рынку, они только запутывают. Их задача держать клиента в состоянии купли-продажи. Это их главный закон. Вот у археолога закон зимой, когда земля холодная и жесткая нужно писать статьи диссертации а летом когда земля получше нужно копать и делать находки а зимой нужно находки идентифицировать публиковать и дальше дальше если мы говорим о, о, о ситхи понимаете развивать ситху вот наталья пишет как продать вещь которая долго не продается этот вопрос о ситхи каким образом продавать что-то Ну, понимаете вопрос вещь долго не продается ну ну условно там ну что вот у вас есть классная чашечка такая с сердечком да и вот она не продается но как только вы ставите цену адекватную рынку или чуть чуть ниже на 3 процента вот оно все тут же продается Поэтому вещь, которая долго не продается, она или никому не нужна, или вы ее купили слишком дорого, и поэтому та цена, которую вы за нее хотите, справедлива или несправедлива, какая разница, она как бы находится вне кошельков тех покупателей, которые вокруг вас. Как только вы эту вещь переносите в новый социальный слой, для них это не цена. Но чем выше социальный слой, чем выше доходы, тем лучше они знакомы с ценами. И тем больше у них навыков покупать хорошие вещи за дешево. Поэтому в первую очередь, вы, ну как продать? Вы понимаете, ради этого создавать ситху, это просто глупо. Если вы, конечно, продаете регулярно программы, там елки, дома, ну какая разница? В первую очередь, если эта вещь ваша, вы должны сделать ее своей. Как сделать вещь своей, на канале второго курса есть целое видео подробненько, которое снималось вон в той комнате э, с фоном на Филадельфию, как бы окна там, ну такой, на фоне плаката на Филадельфию. Поэтому я понимаю, что ставить ниже цены уже себе в убыток. То есть это означает, на манипуре, на чакре манипуры есть один лепесток, означает хорошо купить, а второй лепесток означает хорошо продать. Они, эти два лепестка чакральных, если вы поищите на моем сайте лепестки манипура чакры и э, на канале первого курса, там где плейлист чакры, чакральное развитие, там должен, должна быть лекция 10 лепестков манипура чака. Один из них правильно купить по правильной цене. Второй вариант правильно продать по правильной цене. Поэтому у вас ситуация, когда два лепестка, они пришли в такое зацепление. То есть вы купили вещь по цене, которая тогда вам казалась хорошая, а сейчас ее уже нельзя продать. Ну какой пример? Ну, например, в 2012 году в США наши, ну такие, относительно дальние родственники, они купили малюсенький домик и взяли на него моргич кредит в банке на 440 тысяч. И все им говорили, что сейчас пик, сейчас пик цен на дома. У вас есть первый взнос? Сидите тихо. Но они собрали первый взнос, и они не могли, им прямо чесалось. И, и есть люди которые не могут деньги держать в итоге но ну все им говорили им риэлтор даже говорил ребята вы будете меня потом ругать но они не могли охота пуще неволе они покупают маленький дом в плохом районе за 440 тысяч проходит 6 7 месяцев и цены начинают падать и их дом уже стоит не 440, а 400, 380, 360, 320. И в итоге их цена сейчас на их дом 320 тысяч. Продать они его не могут, потому что потом получится, что они 120 тысяч должны вот этой вот компании. Ну, они что-то выплатили, конечно, я надеюсь. Понимаете, то есть они купили... Товар, который сейчас им на пенсию выходить, американцы продают дом и уходят на пенсию. Ну и, и вот это то, что они за дом выручили, они тратят все свои пенсионные годы, потому что надеяться на эти программы государственные, ну там тысяча, полторы, две, максимум 4 будет. Ну на 4, конечно, нормальная пенсия, но она одну, на тысячу, на полторы сильно не разгонишься. Поэтому вот как раз ваша ситуация. Они, у них была дырявая чакра, потому что они насобирали первый взнос, и больше они чакра не могла удерживать. Этот, этот размер этих денег первого взноса, он их сжег прямо, их уже трусило, колотило. Если бы они не купили дом в этот момент, они бы машины какие-то купили, они бы плодку какую-то купили, они бы куда-то это все инвестировали. Поэтому тут нужно начинать смотреть, где была дырявая чакра, когда вы покупали ваш товар. Если ваш товар уже сильно вас достает, ну, продайте с убытком, будет вам урок. Если этот товар вас не достает и вам есть где хранить. Наталья, мы не можем, я извиняюсь, делать на ваши вопросы целый лекционный материал у меня есть консультации пожалуйста будем продавать ваш дом или что там вы хотите но я вам объясняю что нужно сделать вещь своей вычистить из нее все энергии левые правые которые там есть сделать ее нейтральной а потом посмотреть на вот вы смотрите на вашу вещь да вот она может быть вот такая ручка а может быть вот такая красивенькая ручка да вот вы смотрите чем отличается энергия этих двух товаров и начинаете настраивать энергию более лучшего товара на то то что у вас есть и и в какой-то момент когда вы каждый день занимаетесь с одной стороны очищением всей ауры вокруг той продукции которую вам нужно продать и насыщением энергии то вот тогда оно и продаться и единственное что если вы никто даже не знает что вы продаете сколько они накачивают все равно никто не купит вам же нужно где-то это выставлять поэтому технология такая первое очистить ваш товар от всех левых энергий, то есть сделать вещь своей технология на канале второго курса второе Усаживаетесь, насыщаете одну чакру там стихия земли, вторую стихию воды, третью стихию огня, четвертую стихию воздуха. И каждую стихию начинаете обкручивать, вот то, что вам нужно продавать. Вам нужно сделать это интересным для себя. Вы должны кайфовать на этом процессе. Вот когда вы закайфуете на этом процессе продавать с помощью своих оккультных техник, тогда вот все и пойдет. Где магия, где йога? я вам рассказывал много раз йога это процесс который впервые был определен определение дал патанжали то есть йога начинается с того что вы понимаете йога это ограничение деятельности своего ума по определению патанжали по магия это воздействие на окружающую среду это вот базовое определение. Сегодняшние школы магии, там Атлантида, еще там кто-то, они дают другие определения, которые более соответствуют тому, что они предлагают населению. Но йога ⁇ это уход как бы в себя. То, что я пытаюсь сделать, я пытаюсь йогу социализировать как-то, чтобы вы видели доказательства всех ваших мистических навыков в социальной практике. Потому что, к сожалению, я видел очень часто, как многие йоги уходят в свои иллюзии, сделать ничего не могут, в социуме сделать ничего не могут, в дранных ботинках путешествуют там где-то, но рассказывают о своем статусе космическом. Статус космический должен проверяться социальными наработками. А, а магия… То есть йог занимается прежде всего своим здоровьем, то, что я не люблю делать да, ну для себя. Он, он занимается своими каналами, своей энергией, это уже более интересно. А дальше он занимается какими-то -э ситхами, он занимается добыванием новых знаний, технологий космических, и он занимается тем, что он эти энергии пытается трансформировать с целью. С целью расширить свое сознание и с целью расширить свое восприятие окружающего мира на большее количество различных каналов. И то есть широту восприятия. Вот это вот йога. Но йога идет, начинается с определения по ограничения деятельности своего ума. А, а магия это воздействие на окружающую среду с помощью различных технологий. А для того, чтобы начинать говорить о магии, самая древняя книжка по магии – это не европейские гримуары. И это не магия папюса. Магия папюса – это вторичный, если не третичный источник. Есть четыре веды. Аюрведа, Яджурведа, Ригведа, Адхарваведа. Вот Адхарваведа – это индусская книжка по магии, которая более чем 2000 лет. Самый лучший перевод был сделан профессором Елизаренковой. И эта книга – перевод академический совершенно. И если вы начнете читать перевод Адхарваведы на ваш родной язык, то вы начинаете понимать, что там и психология, и аналитическая психология, и магия Вудду. То есть в магии тогда, когда от Харваведа создавалась, там были написаны любые способы воздействия. И, кстати, вы там найдете Макиавелли тоже. Потому что все эти знания они были намного раньше, и открывателей как бы не так много. Да. Ну, хорошо, ребята, давайте мы сейчас вопросами закончим, потому что у меня прием скоро, и мне нужно эту тему, пожалуйста, как бы добить. О, насчет Теслы возвращаемся. Сравните военного инспектора, военного эксперта и оккультного инвестора. То есть, понимаете, военный эксперт, чем, чем занимаются сейчас, в настоящее время, все военные и политические эксперты? Они реализуют, то есть, то, что народу хочется услышать, то, что каналу хочется, чтобы народ думал, эту часть нужно очень хорошо понимать. И, и самое главное, есть политический такой заказ. То есть ну первый заказ, самый первый такого политического уровня, чтобы народ перестал убегать из страны. Потому что, что зачем нужен этот Мариуполь, если там жителей как бы больше нет и не будет, и, и, и что делать, и как его отстраивать, и для кого, и кого туда заселять. И как бы, понимаете, ну проклятие такое. Да. Андрей, спасибо. То есть, вы понимаете, о чем я? То есть, это политический заказ. Как только, ну вот такой перец, как я, ну у меня же канал маленький, там сколько, ерунда, 300 человек на этом канале, там 2000 на, на том канале, ну смешно даже, вот по количеству. О, я говорю, что наоборот, нечего было сидеть, нужно было еще в первые месяцы чухать Нидерланды, и там замечательно на эти пособия путешествовать по всей Европе, и вы бы жили без сирены снарядов, потому что если посмотреть, что у вас там в квартире есть, и даже в лучшие годы, почем это можно продать? Ну вот на 300 долларов мебели вы насобираете. Одно пособие 1200 получается. Я понимаю, страх оторвать свои корни, Мулатхару и так далее. Но вот в данном случае, ну сейчас уже год прошел этой войны, но вот мои советы, как бы они бы совершенно расходились с мнением военных экспертов, ну и мнением, пониманием президентами там ситуации. То же самое для граждан России, я давно говорил, что как только началась эта мобилизация, шел разговор о том, что ребята, съездите за границу там покурить. То есть идея в том, что пока вы три дня бы там пробыли, вот как только начали говорить о этой мобилизации, все те, кто свалил, в первые дни они бы сохранили жизни своих, своих детей, а потом бы за недельку они посмотрели бы, как там хватают в разных городах. Итак, следующий вопрос. Как выстроить семя для ситхи-видения? Ну, вы начинаете медитировать. Видение, да, семя для ситхи-видения. Видение, событие, информационный повод, это журналистский термин, умение читать между строк. Нужно понимать, что поверхностное, поверхностное видение ⁇ это восприятие социальной реальности 98% населения. Вот как они воспринимают это поверхностное видение. Если вы считаете, что вы уже попаливаете 3%, 2%, 1,5%, да, то у вас видение должно быть глубже. Если там вот Арестович уволился из-за ошибки, да, освободили от должности то вы должны понимать что за этим что-то скрывается такое то что но ну, не годится освещать что это означает это означает что начались какие-то перестановки это означает что какую-то должность привели в жертву это означает что человек там оговорился этим тут же воспользовались и создали антиволну то есть Вся страна, все, все каналы делают, создают контент для того, чтобы Запад дал деньги на восстановление, на оружие, на это, на это. А тут, блин, человек говорит, что ракету перехватили, сбили, и вот эта трагедия. И получается, зачем вам оружие отдавать, если вы плохо сбиваете, понимаете? И вот это вот совершенно вне зависимости от того, чью ракету сбили и как, естественно как бы основной канал армии должен сказать нет ребята это нас там нет вот тем более что уже прецеденты есть поэтому как только у вас вы начинаете себя идентифицировать есть такой сериал кстати на на netflix 3 процента вот такой сериал да я имею в плане духовного развития Поэтому семя для ситхи видения, в первую очередь, нужно перевести себя из этих 98% в оставшиеся 2%. Вот как бабушку через дорогу, нужно взять себя за ручку и перевести. И как только у вас появляется мнение, которое из вас прет высказаться, Аналогия тут же, я вам давал кейс с людьми, которые купили дом за 440 тысяч на самом пике, им все говорили, что сейчас пик реал эстейта, потерпи, но потерпи, это же не для нас, понимаете, когда у человека понос э, от Оливье, которому уже сколько, 20 дней, да, то понос просится наружу, и поэтому до туалета народ не добегает, он снимает штаны, где снимается, вот, Такая же самая поносная тема с покупкой дома за 440 тысяч в 2012 году, когда был весь пик, а потом оно упало. И вот, и вот то, же самое, то же самое, когда хочется мысль свою кому-то высказать. И человека прямо аж трусит, что ему слова не дают. Елена слышно? Спасибо, Елена. Вот, то есть, и человек прямо колотит, что ему не дают слова. Вот вам нужно взять себя как бабушку, как барон Минхаузен брал себя за волосы и с конем вытаскивал из болота. Вот точно так же нужно перевести себя из этих 98% в эти 2%. А дальше смотреть поверхностная информация, что за ней стоит. Ну почему соглашается Офис Президента уволить совершенно верного, правильного человека, который столько лет преданно работал, но и вот ляпнул что-то не то, правду сказал, которая не соединяется с контентом каким-то там, который выдают. Ну так можно всех верных потерять, и в итоге останутся все засланные казачки, которые будут трон шатать и пилить но тем не менее первая часть ситхи видения это вы должны перевести себя в эти два процента вторая часть ситхи видения вторая часть ситхи видения вот если вы на украинский размовляете и разумеете вот вы смотрите канал е питания, замечательный профессионал елена требушная но Понятно по ее лицу и по ее реакциям, что она очень четко знает, за кого она. Она старается быть нейтральной, но понятно, за кого она, кого она любит, кого она не очень любит, кого бы она съела с потрохами, вот, а кого бы она просто закопала куда-нибудь. Здравствуйте, слышно, хорошо, спасибо, Александр. И вот вы смотрите этот канал ЕПитания, там последние вот такие, особенно с этим сейчас, извините. И вот вы должны увидеть, что за этим за всем стоит. Что стоит за вот этой вот борьбой с коррупцией. Точно так же, как в американском парламенте борьба с одним президентом против другого, поливают грязью, потому что они могут найти эту грязь. Но смысл борьбы с коррупцией, та часть людей, которые не у власти, они и не при коррупции, потому что они же не у власти. Коррупция подразумевает то, что власть использует свою власть за взятки и получает с этого дивиденды. Вот в этом смысл коррупции. Поэтому та политическая группа, у которой деньги есть, и какие-то и связи есть, и все, но их оттеснили от власти, что они делают? Они начинают совершать антикоррупционные действия. Почему? Чтобы каким-то образом ограничить это все. То есть вот то же самое с увольнением Маристовича, то же самое Борис Джонсон, перестановки нашли какую-то ситуацию, в которой он себя проявил не так. Вот в этом коронавирусе он какие-то партии там устраивал. Да разве можно на основании каких-то вот таких вещей выгонять человека с такой должности? Но оказывается можно, потому что общественное мнение правительство так долго настаивало на этом коронавирусе, а тут оказывается самый главный чувак против. Пример простого журналистского расследования. Это Остап Бендер нашел Корейка, составил досье по нему и продал ему это досье. Вот это правильный результат журналистского расследования вот в эту эпоху совсем не Сатья-Юги. Вся вот эта борьба с коррупцией, журналистское расследование, оно журналистам не дает ничего, то есть журналистам в итоге ничего не перепадает. Журналисты их используют как инструмент, та партия, которую оттеснили от власти, используют талантливых журналистов, которые находят, вот этот коррупционный материал и с помощью этого материала можно потеснить позиции тех которые сейчас у власти зачем их теснить ну чтобы самим присосаться ближе к корыту как только вы эту часть начинаете понимать то многие передачи многие телевизионные информационные вбросы они для вас приобретают иной смысл вот как только вы начали ловить вот этот иной Политический смысл, я вас поздравляю, вот у вас начинает открываться то видение, которого не было раньше. Если вам не подходит вот такая вот методика, вы берете, ну каким образом, ну вот, ну например, ну например 98% населения верит, что вот борцы с коррупцией не будут грабить бюджет, когда они придут к власти. Верование это очень трендовая тема, это денежная тема. Как только вы понимаете, что э, любые борцы с коррупцией, какие бы честные они ни были, если они честные, то они никогда не захватят эти должности, потому что им тошнить будет, даже если они захватят. Всех честных всегда используют свой темный мах какой-то, как он «Аладдина искал», Потому что им нужны честные, как инструмент в добывании вот этих кресел. И самое главное, они используют этих честных и молодых, светлых, чтобы выбить тех коррупционеров, которые там давно, как только этих выбили, то дальше они ту же самую коррупцию продолжают. Секунду. Да. Они ту же самую коррупцию продолжают, но уже как бы они уже перестают говорить о коррупционных схемах, потому что они добились своего, они заняли место у корыта. И в эту вот часть нужно очень хорошо понимать. При этом нужно понимать, что у людей есть верование во что-то. И вот то, во что люди верят, вот это 98%. Как только вы начинаете понимать, что стоит за той или иной верой, я не только религии имею в виду, я имею в виду вера в лучшего царя, вера в бескоррупционное правительство. Проблема же не в том, что какие-то коррупционеры изначально метят на трон там или куда-то. Проблема в том, что есть корпорации, у которых очень много денег, и им мешает современное действующее законодательство. В эту часть это корневая суть видения. Нужно понимать, что современное законодательство мешает вот этой конкретной корпорации в получении экстра прибыли, увеличении прибыли. Они начинают смотреть, они берут юриста, говорят, слушай, нам из этого закона нужно сделать это. Превратить, превратить вот этот закон в этот закон. Что мы можем сделать? Звук ухудшился, но я не знаю, как он мог ухудшиться. Это намек, да? Итак, если вы хотите традиционным способом видения свое, вы берете, то есть ситха видения, берете две книжки «Суворовый аквариум», «Пелевин», Generation пи». Спасибо, Елена. И начинаете искать первый слой, о чем эта книга, второй слой, третий, что стоит за первым слоем, что стоит за вторым слоем. Книги Суворова и Аквариум, не нужно другие смотреть. И Пелевина, Generation P. Вот эти вот, это две культовые книги. Каждый оккультист, мистик должен их знать. Там куча законов, там куча ситуаций описана. Вот ищите слои. Восстановился, у Андрея восстановился звук. Спасибо, Андрей. Дальше берете еще две книжки. Булгаков, Мастер и Маргарита. И Орлов, Альтист Данилов. Ищите слои первый, второй, третий, четвертый, пятый, потому что авторы глубже. Вера, да, вы правы, у двух процентов это не вера, вера говорит про неверу. Да, это анализ, вера, получился каламбур. Вера, не вера. А, так, дальше, не хотите книжки читать? Вы не можете попасть в 2%, в 2% или там в 3%, в 1,5%, я к тому, что нет точности в моих этих процентах. Плюс-минус, это так, проверка, да. Человек, который находится, идентифицирует себя вот в этих 2-3%, если вы не читаете книг, вы не можете там быть. Ну, хорошо, допустим, переходной период. Берете формулу любви. Формулу любви, вы помните, уна, уна, уна момента, молодой Абдулов, да? Вот отвечаете на вопрос, пишите себе вопрос, в чем ошибка магистра? Ну, можете написать себе вопрос, в чем формула любви. Дальше, в чем ситха магистра? И вот начинаете пересматривать фильм «Формула любви». Дальше найдите мне двух мудрецов в этом фильме. И по их высказываниям. Вот, вот так вот видение раскрывается, когда вы пытаетесь не просто посмотреть, а увидеть, что за этим стоит. Таким образом раскрывается ситха. Почему, спасибо за, за этот вопрос, почему для развития ситхи видения вот такие вот ситуации жуткие, политические, военные, да, доктор, да, вера, спасибо. То есть, еще кроме доктора, опросена, стоит-то оно стоит, только никто его не берет. Да, Елена, спасибо. Вот получается что ситха -виденье. один смотрит все время эти новости а эти новости уже из пальца они высасывают сказать то нечего просто сейчас все люди никто ни хрена не делает все смотрят без конца перескакивая с одних каналов на другие арестович говорил что это война название информационная война кто лучше придумал название тот и загнал аудиторию к себе на канал и он там что-то вещает, то есть каналы растут, раздуваются, а это деньги, это реклама, это много-много всего. Даже если там рекламы не сильно много, то по количеству времени, просмотров и общей аудитории YouTube все равно этот канал ранжирует и продвигает. Поэтому как бы это борьба на звание. В действительности смотреть нечего. Потому что военные не хотят делиться с этими каналами своей информацией. Военные хотят, получается, эти каналы зарабатывают, а военные там жизни свои кладут. Это же не дело, но так всегда было во все времена. Кто-то жизни кладет, а кто-то зарабатывает. Так получается. Поэтому, когда вы смотрите на любую политическую новость, вот новость про Киссинджера. Про Киссинджера было две новости. Одна хорошая, другая плохая. Сначала плохая, а потом он вдруг что-то понял. Ну что, ну вы понимаете, человеку 90 лет. Когда человек в 90 лет сложил о себе какое-то мнение внутри себя, он в жизни никогда его не поменяет. И тут Киссинджер меняет свое мнение. Ну что это означает? Это означает, что кто-то очень вдумчиво ему сказал, что так неправильно, прадедушка Киссинджер, а правильно вот так. Он поскрипел, поскрипел, думает, ну их в баню, не буду я с ними ругаться, они, конечно, все долбовод, ну скажу, как они хотят. Человек в 90 лет свое мнение не меняет. Это знает любой психиатр, любой психолог, любой психотерапевт и все родственники таких 90-летних -лет, 90 товарищей. Не меняют они мнение. Поэтому Киссинджер никак не мог свое мнение поменять, значит, такие люди на него надавили или предложили поменять мнение, он им не мог отказать, значит, он был в чем-то должен и так далее. Вот это все видение должно у вас быть. Я понимаю, что для многих политические мансы неинтересны и загружены люди уже вот так, но когда вы начинаете раскручивать это все дерьмо политическое, вот тогда к вам видение и приходит. Какой план действий по созданию ситхи? Это... А, у меня еще тут есть. У меня два вопроса осталось. Какой план действий по созданию ситхи и кто носитель семени в новогодних пожеланиях? Ну, последний вопрос я вам дам, оставлю как домашнее задание. Какой план действий по созданию ситхи? Картуш и фан-фан Елена. Это фильмы развлекательные, в них нет никакой мудрости, ни в «Картуше», ни в «Фанфане». Это пустые развлекательные фильмы, там показаны чуть-чуть две цивилизации, которые в той же самой «Анжелике», там «Маркизе Ангелов» гораздо больше цивилизаций показано, и игра актеров «Анжелики» и «Депирака» гораздо круче, чем и «Картуши», и ну, я понимаю, что Стаценко когда-то вот он присосался к этим двум фильмам по каким-то причинам и сделал из них культовые, но мы их разобрали вдоль и поперек. Ну, ничего там такого нет. Одна маленькая сказка Пушкина 50 тысяч раз круче там двух маленьких фраз из этого фан-фана. Извините. Какой план действий по созданию ситхи? Закон. Мы с вами говорили, на дырявой чакре надо проблемы решать, а не ситхи зачинать, семя прорастает и так далее. На плодородной почве. То есть, вся суть этого, чтобы вы могли выбрать ситху. Вам нужно выбрать, что вам нужно сегодня. Мы с вами говорили, хвост змеи, именно оттуда все идет. Вам нужно выбрать, что вы хотите развивать. И дальше вам нужно посмотреть, как работает ваша аджна чакра. У вас хватит ли у вас. Вот сил взять месяц или хотя бы три недели, лучше два месяца, но хотя бы три недели. Каждое утро вы начинаете создавать избыточный энергетический потенциал. Я понимаю тревоги, сирены, война, менты, это самое там что-то. Значит, когда у вас есть возможность, тогда создавайте чакральный избыточный энергетический потенциал. Как только вы почувствовали, что он создан, Подумайте, каким образом можно развить то или иное качество, и в чем это качество вам может помочь. Ну, например, как выбирать? Допустим, вы в эмиграции сегодня. Ну, какая самая главная способность? Это язык. То есть взять язык той страны, куда вы попали. Какая чакра? Вишутха – это восприятие. То есть, пока язык для вас музыкой не стал, пока вы его ненавидите, он в вас не войдет. В вас не может войти то, что вы ненавидите. Вот вы начинаете эту первую ситху эмигранта взять язык. Язык нужно брать на слух, как музыку. Поэтому язык той страны, куда вы пришли, должен музыкой для вас и стать. Если вы в нищете, значит, вам нужны деньги. Какая чакра? Манипура чакра где у вас дырки на манипуре прежде всего база любой нищеты в том что вы даете нищему 50 долларов и что он делает он сначала он даже еду не покупает, он бухло покупает потому что он понимает что это одноразовая акция и он хочется сейчас вот что-то для себя вот такое сделать и у всех нищих у них количество желаний в списке неимоверное потому что чакры дырявые и, и все дерьмо они как пылесосом в себя втягивают, и у них список этих желаний, вы уже умирать будете, а они будут вам говорить, что, что бы еще им бы там хотелось. Поэтому, поэтому человек и проходит нищету, потому что он на свои желания сам идти на завод зарабатывать не хочет. А когда вы начинаете ему давать, он их просто профукивает, и в этом смысл вот этой кармы нищеты. Но нужно выбрать ситху. Если вы в нищете, то смотрите, как деньги приходят и уходят. Мы говорим о минимальных начальных ситхах. Как только вы выбрали ситху, дальше нужно посмотреть, какая чакра, какие каналы энергетические и идут через эту чакру. Если вы знаете сушумную иду пингалов, три достаточно. Начинаете прокачивать энергию через эти чакры и делать кольца вокруг тех чакр, которые вам нужно развивать. А дальше строите свой план достижения навыка. Как Горький говорил, нужно идти в люди. Потому что навык достигается в интерактивной какой-то вот акции. Вот, вот собственно, все. Если у вас свой бизнес, вам нужно уметь притягивать и удерживать клиентуру внутри своего бизнеса. Это абсолютно все равно, вы гадаете на Таро, или вы делаете семинары по вышиванию какому-то, или по приготовлению еды. Это абсолютно все равно, или вы йогу из дома по Зуму преподаете, и вам там что-то платят. Вам нужно наращивать свою клиентуру. Каким образом это делать? Одни люди тупо не имеют клиентуру, потому что они хотят в 12 часов начинать свой зум-йога-класс. А в 12 некому его преподавать, То кроме тех, кто в офисе. Если, вы, если человек в офисе, так вы должны эту йогу в 12 утра преподавать, тоже в костюме вы должны одеться. Примеры по лепесткам еще будут, спасибо. Примеры по лепесткам там могут быть, пожалуйста, но ну давайте с чакрой сначала определимся. Если мы говорим, вот по манипуре чакре, были два лепестка, которые были задействованы по манипуре. Например, третий лепесток по манипуре чакры – это умение завершать незаконченные дела. Это удивительный навык, это лепесток, который завязан сажной чакрой. Если этот канал из Манипуры Ваджну заблокирован, то у человека нету энергии на завершение начатых дел. Когда человек жалуется, он говорит: "Ну нету сил у меня завершать". Мы тут же говорим на своем целительстве, что у человека блок на канал, который идет из Манипуры Ваджну и обратный который идет из аджны в манипуру потому что волевая чакра не может прокачать манипуру вбросить ей энергию на завершение каких-то дел как только мы говорим о том что у нас был кейс программиста пчеловода или как там да, который решил бросить там корпорацию свою свой мейнфрейм и перейти в там пасеку какой-то лекции, две лекции назад было или три лекции назад был такой кейс про пчеловод. И в итоге выяснилось, что на него начали жаловаться соседи, хотя этих пчел, честно, не видно у моего э, тестя пасека в Германии возле Нюрнберга, и там полно дач вокруг, и жалуются только те, кто может через забор заглянуть и увидеть пасеку с пчелами. Потому что эти пчелы на расстоянии 10 метров от уликов, они уже их не видно совершенно никак. Проблема была в этом кейсе в том что человек заранее не, не дочитал regulations, ну, разрешения, которые нужно получать на эту пасеку, и он ее выставил не в правильном месте, нужно было определенное расстояние выдержать от всех жилых домов, от всех заборов, которые вокруг этих домов, он это не выдержал, Ну и из-за этого его наказали штрафом, размер штрафа был такой, что ему уже не захотелось продолжать, потому что он понял что он кому-то на горло наступил но вот эта вот часть это означает что манипура действия опередила вишутку расчет и получилось что это если мы бы делали целительство с этим товарищем ну заканчивали бы до конца его устраивала только диагностика он пришел выяснить какой блок на какой чакре. вот это блок на канале между Манипурой и Вишуткой, потому что самые дорогие ошибки инженерные, когда мост строили с этой стороны, с этой, и потом выяснилось, что они на разных уровнях и на разных прямых находятся. По геометрии Лобачевского они не пересеклись. А Лобачевский обещал, они пересеклись. Вот так получилось. Поэтому вот это, если мы говорим... О проблемах, когда ситха не случается, нужно делать целительство. И нужно снимать вот этот блок на канале. Но но вначале, ну, какой чакрой мы занимаемся? Итак, вам нужно выбрать ситху точно так же, как выбрать новогодние пожелания. Это абсолютно та же самая технология. Выберите хоть что-нибудь, все равно. И дальше начинаете смотреть каким образом через какую чакру вам это проводить через какой канал вам это проводить как создавать избыточную энергию и как то что вы хотите превратить в обыденность понимаете если если возвращаться опять таки ну к этому фильму картуш елена спасибо напомнили проехаться по войнам то Посмотрите, как этот артист, как он держит тропиру, как он держит, как он себя ведет на войне. Ну, то есть, я извиняюсь, что я эти фильмы раскритиковал, но развлекаться, что же, должны быть развлекательные фильмы. Но образ должен быть еще проработан и раскрыт, понимаете? Вот, как вы смотрите, как актер себя ведет, вы должны начинать менять свое поведение. И у вас Должен быть опыт по изменению своего поведения. И вот этот опыт, он вас приводит в эту дверь или в эту дверь. Вот, вот в этом как бы вся суть. Еще раз, семя для ситхи. У вас эмоция должна быть, у вас должно быть чувство какое-то появиться. То есть вы решили открывать в себе ситху, умение притягивать и удерживать клиентуру. Во-первых, это уже две ситхи. Притянуть это одно, удержать это другое. Это то же самое, как замечательная, красивая, с отменной фигурой девушка вот повернулась ногами, так и сяк, тут же количество поклонников возросло, пока она не открыла рот и первые слова не сказала, после этого 80% тут же свалили, потому что их это не устроило. Поэтому тут две ситхи, одно дело притянуть, а другое дело удержать, если вас интересует вот эта вот часть все люди у которых там голоса какие-то слышатся я понимаю что это в результате разных вещей произошло но попробуйте вот эти голоса превратить в ситху в первая часть экономическая ситха на эти голоса вам не нравится стак маркет посмотрите во всех странах есть тотализатор вот играет там манчестер юнайтед кто выиграет понимаете посмотрите в любой стране мира есть какие-то торги и на интернете, с каким счетом пройдет тот или иной футбольный чемпионат и футбольная встреча. И вы ставите своих 20-50 долларов на это, а остальные ставят на другое. Если ваше предсказание выиграло, вы получаете деньги, которые вам хватит полгода жить, вообще ничем не заниматься. Поэтому вы начинаете тестировать все вот эти ваши способности любые способности нужно тестировать вы понимаете разницу одно дело вы стоите на ступеньке вы выбираете ситху и выбрать не можете вторая часть вы уже выбрали вы план составляете как ее развивать и третье у вас уже ситха есть вас нужно эту вам нужно эту ситку заставить работать на себя Ребята, спасибо большое, счастья вам, мы с вами <coughs> делаем новые эфиры, пока не закончим эту тему второго курса по трем невидимым механизмам. Сейчас, секунду, мы делаем в среду в час дня по Нью-Йорку и мы делаем в пятницу, это 25 января и 27 января мы делаем в час дня и тот и другой по нью-йорку 1300 смотрите на вашу страну кто в нидерландах кто кто в индии сейчас смотрите по вашему времени какое у вас будет время любой телефон это показывает то есть среда 25 час дня по нью-йорку и пятница 27 час дня по нью-йорку следующие наши эфиры я думаю что мы еще раз будем проговаривать новогодние пожелания. Сегодня мы коснулись этой темы, но мы должны еще развивать. Ребята, спасибо. Я надеюсь, что вы хоть что-то до 25 числа, до среды попробуете, чтобы у вас появился свой мистический, оккультный опыт. Большое спасибо, Виталий Брухман, спасибо. Счастья вам всем и успехов до среды. yeah okay.